Для снятия ремня на буге трехлитровом дизеле понадобится шестилучевая звездочка Т-60. Вот. У меня Т-60 в наличии нету. У меня будет Т-55, я обойдусь ей. Но имейте в виду, что вам понадобится Т-60. Надо вот этот натяжитель вот он подвинуть в ту сторону для того чтобы его подвинуть надо вот сюда вставить звездочку и отжать сейчас будет продемонстрировано звездочку вот такого плана 6 -лучевой. еще раз повторяю т-60 нет у меня Т-60, поэтому я буду Т-55. Отжимается натяжитель, потом снимается ремень. Все, как-то. Для да. облегчения варианта снятия лучше вот этот центральный болт, ключом на 16, отпустить на пол оборотика на оборотик, чтобы легче было подавать. Так, вставили звездочку и подаем натяжитель. Вот таким образом. Снимаем ремень. Все. Так, начали у меня шелестеть ролики. Ролики паразитные. Вот, проверяем этот. Вроде бы более-менее тихо, хотя можно уже тоже поменять. И вот этот. Снимаем эти два ролика. Вот этот верхний. А натяжители? Тут натяжитель тихо. не крутнешь для того чтобы снять ролики снимаем пластмассовые пыльники вот тут я уже снял отверточкой вот таким образом извините одной рукой не могу надо две приложить в общем надо снять вот этот пыльник чтобы сюда вставить 12 лучевую звездочку и скрутить Центральный болт. Поехали. Uh -huh. есть. Вот. Потом он поставится обратно соответственно. Тут одна звездочка, тут другая звездочка по размерности. Вот этого ролика лично у меня, не знаю, конфигурация может отличаться, берем биту 12-лучевую М10 Для снятия второго ролика берем биту лучевую опять же лично у меня м-40 по моему извиняюсь т-40 торкс т-40 откручиваем снимаем ролики вот так она все выглядит без роликов качество ремня проверяем вот так изгибаем и смотрим, чтобы не было никаких трещин. Вот, прокатываем его. Если есть малейшие трещины, то желательно его сразу же поменять. Вот одну нашел. Но я его менять не буду. Я русский. Вот, а так, конечно, лучше поменять и положить в загашник, чтобы если случае на трассе порвется было чем подменить и доехать.